здравствуйте здравствуйте так еще 2059 у меня вот тут написано <свят> <свят> так что здравствуйте сегодня 21 июля 2017 года канал артподготовка программа плохие новости я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей вещаем мы из разлива до новой исторической эпохи осталось 106 дней вот, пишет, наконец-то Мальцев галочку получил. Значит, вот. у нас прямой эфир, 21.00, первый раз в 21.00 вышли. Напоминаю вам, что те люди, которые на донат нам шлют денежки, вы пишите там, что нужно писать там. То, что если хотят привязать донаты... Нет, что надо написать, что сказать, я сам скажу. В донатах. Свой <связываем> email. да? То есть, пишем там email, и тогда мы привязываем к этим донатам, привязываем рифкоины, да Хорошо, спасибо. Если кто-то там как-то сомневается, может отдельно потом написать, просто письмом. Надо почту такую закрытую, сейчас же масса закрытых почт организовать, чтобы люди туда написали и все, и можно было бы все сделать. Так, ну что, к новостям. А, ты хотел объявление сделать про да. окупай манежку, во-первых, потому что совпадает с маршем, который пройдет, по... во сколько он пройдет? Марш будет э, начинаться в 2 часа дня. 14. От Пушкинской до Сахарова. Да. Э, причем э, это не, не просто от Пушкинской, а от Страстного бульвара. А, ну да. Не, ну там на Пушкинской же будут запускать, там же будет стоять рамки будут стоять. И так далее. Поэтому э, кто на прогулку приходят, то собираются на Манежке в час, да. в час, и оттуда уже стартуют идут туда в сторону, в сторону Пушкинской. То есть движение в противоположном направлении не как раньше, а сбор именно около Манежки mm -hmm. на Оккупаем Манежки. И еще маленькое дополнение: те, кто будет приходить на сам Оккупаем Манежку субботы на воскресенье Захватите с собой помимо еды и напитков там горячих чая и кофе шахматы, нарды, шашки, ну чтобы было весело и с огоньком, чтобы людям было... Баяны, да, гитары, инструменты какие-нибудь, да, то есть создайте хорошую веселую праздничную атмосферу, чтобы жизнь нам казалось все-таки медом больше степени, чем тем, кто, против кого все это устраивается. Анатолий Дорофей пишет, ждем и вас, товарищ Мальцев. Ну и я сегодня видел этот э, э, демотиватор, да, где я в виде терминатора и написано I'll be back. Да, ну, я думаю, что тут не, нечего добавить. Значит, сообщение сегодня было какое-то странное, вот по поводу Вячеслава Шкляева, то есть он пропал, тут кто-то настоятельно пишет, что чуть ли его не убили, но никаких других сведений нет об этом, то есть у него что-то порушено, все аккаунты порушены в социальных сетях и в общем-то... Нужно больше информации. Напишите, что происходит, куда пропал человек, и, и не дай бог, действительно что-то случилось. Вот. Потом интересное такое интересное обращение лидера саратских болельщиков Сергея Шамиева. Я послушал, да. Вот этот Сергей Шамиев просит меня, значит, так вот он, я прям записал, не знаю, как правильно к вам обратиться, гражданин, мальцев, товарищ, мальцев, или господин, мальцев, ну точно не господин, так, так, так. И вот он просит, что, пожалуйста, пощадите мальчишек и девчонок, которые собираются под вашим руководством, верят, что они будут делать доброе дело, пощадите их матерей, которые потом будут выйти над гробами убитых, безвременно ушедших, ну и так и, и прочее, и прочее, и прочее. Вот. И также он говорит, что если бы был, был полицейское государство, ну, то Дяди Славы и других его соратников не было бы, их закрыли Ну во-первых, начнем с конца, да, нас и пытаются закрыть всех, но не всех могут закрыть да? И вот я увидел полное такое стандартное непонимание создавшегося момента Вообще полный, стандартный. Поэтому надо, надо, наверное, остановиться на этом. То есть, есть такое мнение, я прошу вырезать и вот ему показать. Это как ответ будет такой наш, ну не Чемперлену, а товарищу, земляку. Так вот, ответ земляку. Это иллюзия, что есть некий Мальцев. Или там Навальный, или еще кто-то, кто может вывести молодежь на улицы, которая потом начнет что-то громить, их начнут убивать и так далее. Это полная иллюзия. Как происходят дела на самом деле? Да? То есть, вот как в том... Ну, по возрасту мы похожи с этим мужчиной, да? Вот, и я думаю, что он те же самые мультики, те же самые фильмы видел и учил, в общем-то, тот же самый марксизм-ленинизм. Поэтому я, в общем буду объяснять, исходя из тех критериев, которые констант, которые общие для нас. Ну, если он помнит про самого по себе мальчика, да, дядю Федора, так вот, ныне это вот как раз вот эти ребята, которые сами по себе мальчики. Им не нужен ни Мальцев, ни Навальный. У них есть интернет, у них есть коммуникации. У них есть на сегодняшний день самые передовые средства производства, и они владеют ими в совершенстве. Поэтому для того, чтобы сменить эту власть, для того, чтобы поменять общественно-экономическую формацию, им не нужен никто. Они уже самодостаточны. Это нужно понимать. И я их... «Не могу остановить. Я их не хочу останавливать. Я их не буду останавливать и не имею никаких прав на это. Даже вообще просто предлагать им остановиться я не имею права, потому что катится колесо истории. Он там вспоминал окаянные дни, но еще можно красное колесо. Так вот катится колесо истории. Ну, останавливай, кто мешает. Я точно не буду останавливать. Да? Я его не могу раскрутить быстрее». Если он думает, что я могу крутить колесо истории, то он, я не знаю, кем меня считает, там, архангелом, там, я не знаю, джином. я не могу крутить колеса истории, я человек всего-навсего, история крутится сама, приходит новая общественно-экономическая формация, она уже пришла, просто многие этого не поняли, она... Это общественно-экономическая формация, новая, которую мы даже название не придумали, диктует шаги социального общества. Те шаги, которые, будут, которому, которые обществу нужны. Это чисто инстинктивный путь, это инстинкт общественный движет. Ну, что происходит? Происходит такая ситуация. Меняется общественно-экономическая формация. Каким образом она меняется? То есть э, изменились средства производства. Очень сильно изменились, кардинально изменились. изменились э, меняются под это производственные отношения, так как средства производства являются частью производительных сил. Производительные силы полностью меняются в связи с изменением средств производства. Способы производства меняются, перестает существовать капиталистический способ производства. Новый нарождается. Я не знаю, как он называется. Соответственно, меняется общественное <связать> Производственные отношения меняются. Вот Гиркин, мы сегодня поговорим там с Навальным, говорили про базис и надстройку. да. Они не тот, не другой, я так понимаю, глубоко, глубоко не вникают в эти вопросы. Да? На самом деле экономический базис он диктует, какой быть надстройкой, каким быть политическим а, идеям. Вот прямая демократия, откуда взялась политическая идея? Ну, а когда-то давно была там и так далее, анархия, тоже давно, но все это было очень зыбко. Это все базировалось, в общем-то, на а, неком мифе, да, а о будущем, когда все люди станут братьями и так далее. А сейчас все это очень четко. Сейчас это имеет научную подоплеку, почему? Потому что сама экономическая основа под это подошла, потому что производ... производительные силы изменились, средства производства стали другими, информационными, и мир стал информационным. И какой бы Путин не захотел это затормозить. Какой бы Мальцев не захотел это разогнать, ничего не получится. Все будет идти, как идет. И это надо понять. И если ты хочешь помочь, чтобы было как можно меньше крови, единственный путь призвать своих болельщиков быть вместе со всеми. Вместе со всеми. Быть против Путина, против этого режима. В тот момент, когда режим еще может что-то защитить, там, для себя, да, урвать и так далее. Он уже не устоит, это совершенно точно, он погибнет, этот режим. Вот в этот момент нужно проявить мужество. И я могу сказать, что те идеи, которые сейчас есть там в путинских головах и в других головах, связанные там с фашистскими теориями элит, да, они эти теории говорят о том же самом. О том же самом. Если не происходит несменяемость элит, если она хочет стать наследственной и вечной, она улетает. Хотя не воспринимают как науку, но это все это как бы аргумент в сторону оппонентов, которые говорят, что там вот марксизм это не наука и все, что на этом основано. А вот эта наука. Ну хорошо, пусть это наука. Так Вот с точки зрения этой науки Путину и режиму его конец, и элита это свалит. Почему? Потому что все, она довела страну до ручки. И все как бы молодые люди, которые что-то из себя представляют, они хотят получить что-то от новой эпохи, от этого мира. Так что и взрослые, и дети хотят здесь одного и того же. Они хотят, а, справедливости, которой нет. Они хотят, б, перемен, которые будут в любом случае. Вот что бы вы там ни делали. И, и выбора. Вот этих трех вещей хотят. Ну и, и есть еще очень важный субъективный фактор, который, конечно, на всех распространяется. И в том числе на молодежь. Они хотят отомстить. Вот эти люди хотят отомстить и ничего ты с этим не сделаешь. Так мир устроен, что если кто-то там держал кого-то в камерах ни за что, ни про что, если кто-то кого-то там за засовывал в автозаки, если кто-то у кого-то арестовывал какие-то счета, если кто-то кому-то запрещал что-то говорить, выходить на улицу, если кто-то говорил, как Вова Путин, что там выйдите на улицу, получите по башке дубиной, то эти люди хотят выйти на улицу и дать по башке Вове. Так они хотят. Ну, а как может быть иначе? Если он говорит, выйдите, получите по башке дубиной, ну, значит, ты получишь в ответку. Мир так устроен. Не я его придумал. Так что, остановить все это хозяйство, вот все, что я сказал, движение, вот это, которое, ну, как изменение общественно-экономической формации, как оно не останавливаемо. Так вот, остановить можно только одним путем: остановить человечество. Вова может это сделать. Он может нажать красную кнопку и остановить движение человечества. Может уничтожить творение. Другого пути нет. Не при помощи второго оперативного полка, не при помощи тех, кто боится крови, не при помощи кого другого остановить это невозможно. Тем более, что э, большая часть э, населения именно э, так рассуждает сейчас. И, может быть, они не будут в первой волне тех, кто будет сносить путинский режим. Но будут, по крайней мере, во второй и третий. Спасибо. Так, вот Навальный Гиркин э, спрашивали нас, чтобы... Не, я, конечно... Посмотрел это все. И, конечно, я на стороне Навального, безусловно. Тут вопросов нет. И, безусловно, ну, там, собственно, не было дебатов как таковых. То есть там никто не вырезался особенно сильно, да, и говорили об одном и друг... об одном и том же. Но. Главная идея, мне кажется, вот этих дебатов, и она прошла прям красной нитью, что будет после смены режима. Вот это, и Гиркин, и Навальный, и все остальные, и, и тот, кто меня просил молодежь не выводить, все говорят об одном и том же. А значит, это произойдет и... Мелочи, вот эти нюансы, они совершенно не имеют никакого значения. Мне некоторые вещи понравились. О том, что понравилось, я говорить не буду. Вот, дебаты понравились. И прежде всего, конечно, то, что говорили, что будет после смены режим. Но есть вещи, которые мне сильно не понравились. Вот сильно не понравился разговор по поводу ФСБ, когда Гиркин задал вопрос, а что будет с ФСБшниками, и Навальный сказал, что там каких-то генералов не оставят, там уберут, да какой, нафиг, там, преступная организация, которую нужно разгонять в полном составе, просто нафиг. Если кто-то там не виноват, ну что ж, значит не виноват. Кто виноват, должен уехать на Индигирку. С Колымой. вот так так что кстати созвучно фамилия гиркин оказался созвучно инди да, очень интересное совпадение вот я что могу сказать что конечно такие разговоры нужно проводить чаще очень хорошо что в общем-то алексей согласился на этот разговор что привлекло большое внимание людей к разговору. И что оказалось, что позиции-то... Ну, есть принципиальные расхождения у них, конечно, безусловно. Ну, а так-то они рядом позиции стоят. Это тоже ненавидит эту власть. И, в общем-то, огромное количество претензий иметь, я имею в виду Гиркин. Поэтому, в общем-то, после этого разговора более... Понятно для многих там ура-патриотов, которые шапками всех закидывают, более понятно направление действий. И направление это опять тоже. Кремль, Вова и так далее. То есть все хотят одного и того же, все не хотят Вову. Спасибо. Сколько можно базарить, может пора уже. Вообще четко мы определили, когда пора. Зачем же делать Фальштад, чтобы порадовать этих кренделей. Вот, следователь решил перевести под домашний арест математика богатого. Ну, слава богу. То есть, человек перестанет томиться и будет под домашним арестом. И там хоть ну, получше, конечно. И я так понимаю, что это вот письмо в Кремль отнесли. Ну, я думаю, что там отмашка. Письмо и собирали, наверное, по отмашке там с Кремля. Ну, пусть там письмо напишут. Решим. А, да. а вот походу а вот, наш соратник... Вот пишет, с Гиркиным за один стол садится за шквар. Да вы понимаете, ситуация какая? У нас в стране как это правильно сказать, чтобы никого не обидеть. Только прямо противоположных течений, что если боятся зафаршмачиться с кем-то, да, там зашквариться, то тогда вообще ни с кем не надо. Надо сидеть одному и разговаривать с интернетом. Так не получается. Поэтому сейчас, если мы хотим добиться победы, а выразиться она в катапультировании путинского режима, и я думаю, что... Надо разговаривать со всеми. Что будет потом после решения? Ну У нас свое видение, у Навального свое видение, там, у других свое. Это не важно. Да, то есть я не думаю, что вот та, а, концепцию, которая, которую предложил Навальный, она нам как-то мешает реформировать страну. Она нам поможет реформировать страну. О чем он говорит? О свободных выборах. Но разве мы проиграем на свободных выборах? Конечно нет, конечно выиграем. И конечно наши идеи будут э, двигать, ну и вот дв будущее двигает, на эти идеи двигает будущее. Поэтому мы в любом случае уже не проигрываем. У нас есть основной враг, это Вову Путин, все остальное э, должно в общем-то работать в одном направлении, в том, чтобы укатапультировать от власти и все. Мы напомним соратникам про то, что дата 25 июля – это годовщина принятия закона об экстремистской деятельности. Да. И это к этому приурочено то, что националисты будут проводить в эти дни соответствующие акции. Ну, и не только националисты, я думаю, все люди, которые неравнодушны к тому, беспределов тому произволу, который творится этими властями. И вот эта вся неделя, <связываем> начиная с 25 числа, то есть начиная даже с 23 по 30 число, это будет посвящено тематическим акциям солидарности с политузниками. Поэтому следите за информацией, где что будет проходить на аккаунтах. На пабликах э, националистов, э, это партия националистов, это вот, э, опять же, э, Комитет Нации и Свобода. Э, там будет информация, где э, будут проходить эти акции. Так что участвуйте, принимайте участие, поддерживайте друг друга. Да, пишет Мальцев, если ты свяжешься с Гиркином. Я не собираюсь связываться с Гиркиным. О чем вы говорите? Я говорю о том, что. Люди сейчас разных совершенно политических пристрастий движутся в одном направлении, движутся против Путина. Что мы можем запретить Геркинским валить режим Путина? Конечно нет, мы только поаплодируем и будем делать это вместе. Поэтому вы неправильно рассуждаете. Как, опять пользуясь риторикой Маркса, да, о котором сегодня мы уже поминали, что-то стали часто его все поминать. Да, вот, он говорил, что в политические альянсы можно вступать даже с самим чертом. Главное, чтобы в конце ты обманул черта, а не он тебя. Поэтому нужно иметь в виду, что главный этап это последний, когда ты связываешься с чертом. Мы всегда это помним. Так, следовательно... А, да, это мы уже говорили. Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве. То есть, э, суть обжалования какая? То, что неправильно квалифицировано э, преступление, э, что это не 105-е УК убийство, а... То есть, 27 седьмая посягательство на государственного общественного деятеля. В общем-то, логично. Немцов был государственным общественным деятелем. Он был действующим депутатом Ярославской областной думы. Бывшим вице-премьером. В общем, и, и прочее, прочее, прочее. Поэтому абсолютно все логично. И почему суд квалифицировал таким образом? Странным, да. Ну, то есть, чтобы показать, что его убили, вроде как, не за политическую деятельность. А за что же его убили? То есть, его знакомые в пьяной драке, что ли, убили? Фигня какая-то. А вот в пенсии 21 июля, сообщает ТАСС, один из заключенных сбежал из колонии номер 4 в пятницу, показав на прокатнуть чужие документы, сбежавшего ищут оперативники. Да, то есть интересный такой мужик, показал документы чужие, все сразу говорят, ой, хорошо, проходи по чужим документам в тюрьме. Очень интересная тема, но ну, там будут расследовать, я уж не знаю, что они расследуют. Но интересный такой субъект, который катапультировался, это уроженец Узбекистана, 90-го года рождения, осужденный за разбой. Вышел он через контрольный пропускной пункт, показал там какую-то бумажку, говорит, это я. Он говорит, ну давай. Гуляй. Тут что пишут в чате, я пришел послушать про НЛО. <сосу> Всасывая мужчину, зарезал жену, детей и покончил с собой. Классическая сейчас такая форма. Постоянно такие преступления совершаются. Причем, я говорю тут, независимо от того, кто убил этих людей, скажут, что это сделал Муж. Ну да, мы вспомним, когда там в Подмосковье, э, вернее в Брянске были убиты семья и сказали, что это мужчина их убил, а потом его обнаружили в машине мертвого. И оказалось, что он был убит еще раньше, и тогда уже развели руками, так бы сказали, что какое жестокое самоубийство, да, так развели руками и начали искать реального преступника. А вот сегодня в СКР возбудили уголовное дело по факту отравления 56 строя отрядовцев. Это то, чем мы говорили. Помнишь, мы говорили, что когда Путин агитировал насчет строя отрядов, я говорил, что Путин бедоносец, не надо ни в коем случае его слушать. И вот в Калининграде 56 строя отрядовцев отравились, пишут. Ну, они не отравились, их отравили. Они же не сами отравились, им дали какое-то говно, в общем-то, они теперь... Заболели, там возбудили дело, да. Так что послушай Путина и беги, должно быть такое это вот для, для ватников. Смори, отказал выплаты 15 пострадавшим при теракте в метро. То, о чем мы вчера говорили, но ну, сегодня вот подтвердилось это официально, что 15, пострадав... 15 пострадавшим пожали руку. Вот представь, если бы вы дали хотя бы какие-то там странные миллионы рублей, да, это 15 миллионов рублей было бы всего-навсего. Всего-навсего, представляешь? То есть, это что, это сколько, это, я не знаю, ну, там ужинают ребят, которые в Смольном, наверное, за такие деньги. Они, это, сколько получается, одна десятая часть от свадьбы судьи, да? Одна десятая часть от свадьбы судьи. Бля, ну, вообще жесть, конечно. Да, люди могли бы хоть как-то подлечиться. Вячеславу глаза смеются. Да, бывает. МЧС продлило э, предупреждение об ухудшении погоды в столице. Да, ну и тут мощный ливень с градом обрушился на центр Москвы. В общем, все как всегда продолжает свет представления. Боженька пытается э, египетскими казнями египетскими поднять народ, чтобы, ну, наконец, он там что-то сделал. Говорит, ну ты что, народ, ты проснешься или нет? Сейчас я вот что нибудь тебя обрушил. Потом вот что. Я не удивлюсь, если в сентябре минус 40 ударит. Это он помогает вою э, революционной деятельности э, усугублять. То есть, больше ада. Еще от природы. от удара молнии в остановку погибла женщина. Мужчина ранен, женщина погибла. Да, нужно быть очень аккуратными. Сейчас погода такая, молнии страшные. А вот в Греции погибли два человека от землетрясения. Произошло землетрясение на греческих островах, на острове Кос, в частности, рядом с ним. И рядом с Турцией. Да? И, в общем-то, сейчас народ шуганулся. У побережья Турции было 6,9 баллов. Ну, тут засекли 6,7. короче информация от курорта Бодрум на юго-западе Турции, в 10 километров там, под землей это случилось. И какие-то разрушения есть в Греции, люди пострадали. И вот Ростуризм сейчас фиксирует массовое обращение желающих отказаться от туров в Грецию и в Турцию. В общем, люди не хотят ехать, потому что боятся землетрясения всем прочим германия заморозит поставки вооружений в турцию нет не связано с землетрясением но это связано с, тем, с теми потрясениями которые устроил Турция эрдоган и поэтому германия в общем-то заявляет свою жесткую позицию и я так думаю что отношения будут ухудшаться еще больше Обнаженная девушка попыталась сорвать встречу Порошенко и Лукашенко. В Киеве проходила встреча, но ну, там выбежала девушка, которая э, «Живе Беларусь, у нее было написано на теле, и, значит, и она выкрикивала те же самые лозунги, причем это в зале было, представляешь, то есть как она туда могла пройти. Был, Лукашенко очень смеялся, но я понимаю, что у нее других вариантов не было И как-то два события произошло одновременно С одной стороны, девушка выбежала а, с обнаженной грудью а И глава погранслужбы Украины а, во время выступления Лукашенко упал в обморок а То ли он на девушку насмотрелся, у нее кровь от головы отлила и терял сознание. Ну, вообще, странно, да, как-то вот, там, Путин встречается с кем угодно, ничего особо не происходит, да, тут сразу два таких интересных события. Ну, главе погром службы Украины пожелаем здоровья физического, девушке с голой грудью пожелаем здоровья психического и, в общем-то, я думаю, что, что эту девушку на Украине не посадят пожизненно, там <laughs> еще на три пожизненных срока, как устроил бы Путин, да? Ну, представь себе, кто-то при подписании договора, тот, тот же Лукашенко приехал. Подписывать договор с Путиным, и выходит баба э -э, с голыми, так сказать, с голой грудью, да, и там, и кричит. То же самое, вот то же самое. Интересно, где бы она оказалась? Ну, ну, и... Наверное, как эти девушки, которые... Ну да, как, сто процентов, да, да, как как Riot, да, все, село бы навсегда. Радиоактивную чернику обнаружили в московских магазинах. Да, черник, говорят, белорусская. И радиоактивный, в ней радиоактивный Цезий-137. Связано это как-то с Чернобылем или нет? Не знаю. Надо проанализировать. Интересная информация. Ну, в общем, минус Черника из Белоруссии. Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа. Да, а в свою очередь юристы Трампа проверяют проверяющих Трампа юристов, то есть там да, контролеры, контролеры, контролеров. Да? Вот интересно, контролеры, контролеры, контролеры контролеров, контролеры. контролеров, да? А, да. и вот Трамп вынес на утверждение Сенат США кандидатуру нового посла в Российской Федерации Хансмана. Ну, в общем-то, я думаю, что он и будет. Послом, все, все подтверждают. А вот директор ЦРУ уверен, что Россия, что Россия желает усложнить жизнь США. И он говорит: они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь, но имея в виду Сирию, что там насолить и так далее. На самом деле он абсолютно не прав. Во-первых, это не имеет отношения к России, а имеет отношение к путинскому режиму, раз во-вторых, это имеет отношение даже не к всему путинскому режиму, а к самому Путину. массе людей, которые работают на Путина, это вообще нафиг не нужно. Вот вообще просто не надо. Но ну, им скажем, вперед. Это Вова меряется джагонами, да, это не Россия меряется, это Вова меряется джагонами, как в том Южном парке, помнишь там? Поэтому относить это ко всей России или даже хотя бы ко всему режиму путинскому нельзя. И вот МИД сообщил, что Вашингтон не сообщал о свертывании программы по поддержке сирийской оппозиции. Ну хорошо, слава Богу, если это так. Помнишь, мы вчера сказали, что было сообщение о том, что свернут программа по военной поддержке сирийской оппозиции. Если не свернули, ну значит, значит не все так плохо. И Лавров заявил, что базы США в Сирии не имеют под собой правовую основу, а вот базы России имеют, то есть диктатор сирийский, подписал вот на 49 лет, они, а вот у нас есть, а у вас такой бумажки нет, понимаешь, то есть вот прекрасно, то есть если у вас есть бумажка, вы можете ей вытереть попу, знаете почему, потому что вот у нас есть масса бумажек о том, на чем мы имеем право, да, в России, внутри России, но вы пока сильнее. У вас есть вторые оперативные полки, там, э, ментовские батальоны какие-то, ОМОН там тоже вторые. Почему-то все вторые, не знаю. И вы вроде как пока сильнее, поэтому вы совершенно спокойно кладете на Конституцию и на любую другую бумажку. Но вот сейчас американцы сильнее вас. И они также же спокойно на все кладут, а что-то вам не нравится. Что им не нравится-то? Ну, они также себя внутри страны ведут. Американцы себя хоть внутри своей страны, себя так не ведут. Они не кладут на конституцию, потому что там сразу башку отшибут. Потому что там прибежит куча юристов, которые будут проверять других юристов, которых будут проверять третий юрист, и там не забалуешься. Вячеслав Павлович, а вот как вы думаете, американцы ассоциируют всех россиян с Путиным? Возможно. Я думаю, что. Ну, а что им особо там делить, да? Как помнишь? Когда крепость Монсегюр брали, папский легат сказал, что когда его спросили, как отличить честных католиков от всяких сектантов. Он сказал, убивайте всех, Господь своих отличит. Понимаете? Поэтому я думаю, они также рассуждают, им какая разница. А вот Лавров пошутил о возможной Путина и Трампа в туалете. Да, видишь, что-то у них шутки странные, то есть он сказал, что возможно была третья встреча, и они там встретились в туалете, когда ужин закончился, президент Трамп, по-видимому, пошел забирать свои правила, т -т -т -т, и, и что сказал Лавров, может они ходили в туалет вместе, пошутил Лавров, ты обратил внимание, что у них стра странные шутки? То с, с, му с, с мужчинами ему мама запрещала дружить Лаврову, то Путин с Трампом в туалет вместе ходили, то еще что. Как-то это вот улавливается некая, так сказать, несогласованность, да? <laughs> несогласованность некая мысли. Сквозит Фрейд а Ретурс заявляет, что США запретят своим гражданам путешествовать в КНДР. Я не думаю, что там прям очередь выстраивалась в США ехать к Толстенькому. да. А вот Лавров отличился вообще. То есть вот лучше молчи. Не знаешь, что сказать, лучше молчи. Но здесь он знает, что сказать. Здесь скомандовали, что это сказать надо. И сказал, Россия против смены режима в КНДР. Можешь себе представить. То есть режим, который просто там затрамбовал весь собственный народ. Режим, который подвергает опасности весь мир. Режим, который чуть было, если бы разум не восторжествовал, не стал виновником Третьей мировой войны, когда три авианосца США при, прибыли в одно место. Да? Слава Богу, вернее, третий не доехал. Все развернулись и разбежались. Может, нас услышали, может, у самих мозги есть. Вот. И этот режим, он вполне устраивает Москву, да, путинскую. И Путин вместе со всей братьей против смены режима. Да? Россия, он говорит, Россия против смены. Не Россия, Лавров. Не Россия. Путь против смены режима толстенького, потому что сам себя мнит таким же кренделем, как этот Ким Чен Ын. Одному-то совсем грустно на поле Да. Президент Филиппин заявил, что Америка паршила, и я туда не поеду. Вон, да. из Москвы. Сюда я больше не ездец, да, потому что как в анекдоте. Сюда я больше не приеду, да. Вот так и здесь. <смех> ну, я хаортист, конечно. Вот если вы... Понимаешь, если вот абстрагируется и, и думать, что этот человек только в интернете есть, то вообще все очень весело. Но он же не только в интернете есть. Он есть на Филиппинах, он там президент. И там льется кровь, и полный там атас происходит, да. И он разговаривает о войне с Китаем... Он наезжает на Америку, и при этом Путин всячески там пытается с ним сдружиться, и, и он с Путиным, да. И там чуть ли дело не идет, уже, уже договора подписаны, чуть ли к какому-то взаимному военному такому ОГГЕ-договору, Альянс. да, альянсу такому, на НАТО, НАТО такое микро. Так что... А вот Госдума э, приняла таких закон, запрещающий использование э, анонимайзеров Впн и сказать, э, э, поисковиков Тор. Да, а причем ты знаешь, что интересно, Роскомнадзор создат Федеральную Государственную информационную систему и черный список запрещенных сайтов, и там и так далее, и новую, новую структуру, которая будет этим заниматься, то есть нужны новые средства для того, чтобы держать нас в узде еще больше, а средства естественно нужны с нас, Естественно, для этого будут какие-то новые налоги созданы, чтобы вот запретить нам анонимайзеры, да, чтобы был какой-то орган, который все равно, кстати, ничего не сможет сделать. Ничего не сможет сделать. Вот. И напоминаю, что принятый закон предполагает отмену реестра блогеров. Помните, 1 августа 2014 года вступил в закон... В силу в России о том, что в реестр всех блогеров включает кого больше трех тысяч. Вот у меня больше трех тысяч и что? Меня кто-то куда-то включил? Я должен был написать какую-то там маляву с просьбой включить меня. Помнишь, что я сказал? Я сказал, пошли вы. Вот что я сказал. И в общем-то Ну вот они ходили три года, теперь решили отменить этот закон. Я думаю, что с этими анонимайзерами могло бы быть то же самое, если бы за это мы бы деньги не платили, понимаешь? Они же хотят за это с нас деньги еще получать. Я напоминаю, что относительно вот этих анонимайзеров, да, есть статья 23 Конституции. Тогда не было информационного мира, когда писалась Конституция, но по аналогии очень легко отнести ее. Так вот, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей чести, достоинства и доброго имя. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонов, переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. И имеется в виду и интернет сообщений. Тогда их просто не было. И, ну, почтовых можно... В общем-то, ограничение этого правила допускается только на основании судебного решения. То есть, конкретного акта, конкретного, не общего такого. Всех мы нет, берем под увеличительное стекло. И статья 29 конституции. Каждый гарантирует свободу мысли и слова. Гарантирует свободу массовой информации. Цензура запрещается. Это форма цензуры. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить распространять информацию любым законным способом, перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Это что, тайна какая -то? что и нельзя распространять? Со мной могут поспорить и скажут, не допускаются. Тут в Конституции написано пропаганда или агитация, возбуждая социальную расу и национальную и религиозную ненависть и в разду. преврещается пропаганда социального расов и национально-религиозного языкового превосходства. ради Бога. Но превентивно, все, чтобы кто-то, не дай бог, не сказал что-то там разжигающее, да, запрещать всех ну так не бывает. Чтобы как тот кого-то не убил топором, давайте запретим топоры. Чтобы ножом, давайте кухонные ножи запретим и так далее. Нет, ребят. Если кто-то совершил преступление, ищите. Кроме всего прочего, я что-то не видел никого, кто совершил преступление. То, что они рассказывают э, про 282 свою статью, это полная фигня. То есть ни одного человека, которого они осудили по 282 статье, судить нельзя. Ни одного. Не там по 280, потому что это полная фигня. Потому что это абсолютно незаконно, антиконституционно и не имеет никакого отношения вот к тому пункту к Конституции, который записан. Володин предложил сделать системным проведение парламентских слушаний перед вторым чтением по наиболее социально значимым инициативам, как это было с законом о реновации жилья в Москве. То есть такие, к народу пошли такие, давайте мы слушания будем проводить, да, такие... Артисты, общественные всякие советы, общественные палаты, это просто жесть. Чем больше таких собирают они общественников, тем, тем жизнь становится нестерпимее. Почти половина россиян видит положительное влияние от работы Госдумы, то есть 46% видит. Ну, наверное, они, у них глаза в жопе, наверное, этих людей. Они, что они видят? Что можно видеть в Госдуме? А? Я вот честно скажу, вообще не, не могу понять, о чем вообще речь идет. Да? Потому что вот Госдума приняла за год 225 законов из более тысячи поступивших на рассмотрение. 225 законов приняла. Это же вообще хренеть. Да их прочитать невозможно. Но 225 законов это получается... Вот по дням, по рабочим дням Думы больше, чем... Причем за год. Не за год она избралась 18 числа, на первое заседание собралась, когда? там В октябре месяце. Да? Это нифига не за год. За 9 месяцев фактически. 225 законов. С учетом всех выходных, проходных и праздников, включая выходные, проходные, более чем по одному закону в день получается. Это как? У тебя будут давать по одному закону в день, ты их даже прочитать не сможешь. Да, как Бонапарт. Тут сразу вспоминается Бонапарт, который сказал, что легче создавать законы, чем следовать им. А таким законам никто следовать не будет, потому что их никто не знает. Я вот несколько высказываний Своих любимых да, авторов записал. Ну, во-первых, Монтискье, который говорил, излишние законы ослабляют законы необходимые. Это для чего это? Правильно, это вот как дымовая завеса. Когда есть конституция, вот следует конституции Нет, они тут, как факиры дым запускают и все. И уже она вроде как не действует. Хотя ничего не меняется, она закон прямого действия. Многочисленность законов государства есть то же, что большое число ре лекарей признак болезни и бессилия. Это Вальтер сказал, повторяя собственно Цицерона, который говорил о том, что когда государство умирает, оно агонирует законами. Понимаешь? И Госдума? Да, нет, нет, сейчас. Да, а да, что там? Дальше? Запретила продажу алкоголя в интернете. И какие молодцы. Теперь они запретили, никто не будет продавать. А наркотики они в интернете запрещали продавать? А как, как же тогда их продают-то, интересно, в интернете, да? Если Госдума запретила продавать наркотики. Вот чем в башке? Ну, запретили они продавать алкоголь в интернете. И как они с этим делом будут бороться? Будет просто новая форма и Все. Тем более, что ну, в интернете не будут покупать. Будут продолжать покупать в гаражах. Ну, но предположим, это... они накрыли интернет. Но в каждом гараже продается э, алкоголь. но не в каждом, я имею в виду. Но в каждом гаражном кооперативе есть такой гараж. Наверное, они какую-нибудь службу теперь создадут. Новую, да, которые... у них показал, будут погоны такие, там, маршальские. Они будут ходить там все. Татации бюджета, Госдум приняла законопроект о компенсации, о компенсационном фонде дольщиков, то есть будет создан компенсационный фонд, то есть новые люди опять, ну дети растут у них, их кормить надо, понимаешь, у них выросли вот у этой элиты так называемой, выросли детки, которые тоже хотят интегрироваться в эту элиту, надо кормить, фонд дольщиков будет создан. И теперь тот, кто собирается что-то построить, он должен будет платить в этот фонд дольщиков бабки. То есть кто-то думает, дольщиков столько собираются запрещать, денег хотят опять, хотят денег. Вячеслав послалось. Как думаете, не получится ли у них ситуация, как в племени Мапуту? Там была очень трагическая ситуация. Там традиционно в семье, если рождается мальчик, то отец должен ему ну, наследство оставить небольшой ну, кусочек земли, чтобы кто-то мог кормить свою семью. И когда у них окончательно кончилась земля, племя Мапуту отправилось на соседние землю в другом племени и вырезали там жуткое количество людей. К сожалению, это была трагедия, но а, когда они спросили, в чем вызвана такая агрессия, ну как, кушать хочется. Этим-то тоже уже, видимо, все меньше и меньше остается, чем да, давать что-то ну, да. наследство. Как бы они там друг друга вот не изничтожили за неимением наследства. А Госдум разрешил оказывать врач врачебную помощь дистанционно. Да, теперь прекрасно будет, понимаешь, то есть могут теперь лечить по фотографии. <свят> врачи как <свят> раз вылечили. Раньше только экстрасенсы могли лечить по фотографии, а теперь смогут и врачи лечить по фотографии. По телевизору смогут решить лечить, как Кашпировский и так далее. То есть, <свят> очень весело, конечно, я представляю. Я понимаю, что это дань информационному миру но вот в том виде, в котором они это приняли. Но это просто смешно. Вы вот уже сказали, что за год 225 законов и Госдума приняла из более тысячи поступивших на рассмотрение. Так, сейчас я вот забаню тут. Виктора Януковича. То есть, с таким с таким ником просто даже за один ник уже надо было забанить. Да. Так. И, значит, Кириенко вот заявил, что успех будущего в России во многом зависит от НКО. А это он там был на территории смыслов. Смысл названия, просто бессмысленные название. Территория смыслов ⁇ это бессмысленное название. И сказал, что во многом зависит будущее от НКО. Понимаешь, вот, ну он... Среди этих, наверное, не совсем пропащий Кириенко, у него хоть мозг есть в отличие там, от большинства безмозглых совершенно. Поэтому он как-то, наверное, на э, каком-то вот таком подсознательном уровне понимает, что основное сейчас это самоорганизация. А как она должна быть выглядеть, выгляд... а как для человека прошлой формации выглядит самоорганизованная. Систему, ну, как НКО. Поэтому он говорит, да, это очень важно НКО, потому что у нее другой самоорганизующейся и самоорганизованной системы в голове нет. Он ее не понимает. Он видит только вот НКО там. Ну что ж, бывает. А Конституционный суд не стал рассматривать жалобу о передаче ИСАКИ РПЦ? Да, видишь, Конституционный суд решил спрятать голову в песок и сказал, что это вообще не к нам, и что можно просто в суд обратиться и так далее. Я напомню, что законодательное собрание Санкт-Петербурга проголосовал против проведения референдума на эту тему. То есть на референдум нельзя, в конституционный суд о том, что это так не конституционный, нельзя, а куда же можно тогда? А я скажу, куда можно. На а. революцию. Все правильно. То есть, когда никуда нельзя, можно на революцию. На революцию можно всегда. Поэтому... А Матвиенко... Вот справ... Мальцы, когда придете к власти, уберете турникет, на находите. Куда карту мира делись за спиной? Висело. Но тут нет карты мира. А турникет обязательно уберем. Более того, заборы все. Вот как как новая демократическая власть обозначилась. вспомните после расстрела Белого дома, когда, в общем-то, такой Ельцинский режим принял новую форму, то есть расстреляли Верховный Совет, что сделали первым? Забор поставили вокруг Белого дома. Вот этот забор, который там под миллиард долларов стоит. Он там с электричеством, там, я не знаю с чем. И все, и после этого начали ставить заборы везде. А Ясков пришел в 2006 году в Саратове, что он сделал? Он оградил забором здание правительства, которым можно было, во-первых, назвали его правительством, а был администрацией области. И туда можно было совершенно смело пройти, там никого не было. Ты мог подняться в любой кабинет, никто тебя ничего не спрашивал. Там посадили кучу ментов. Оградили все забором. Два контрольно-пропускных пункта сделали. Понимаешь? Подряд. То есть ты заходишь том потом в, в здание идешь, там внизу полицейский сидит. Ну, милиционер тогда. А потом, если ты хочешь Каяцкого подняться на третий дашь, там еще один. То есть три. Три кордона таких. То есть они уже изначально подразумевали, что если они такой да. метод использовали, значит обязательно и против них такой же метод будет использовать. Ну да. Вот Винкрос... Раскритиковала корпорацию развития Северного Кавказа. 2,5 миллиарда рублей потеряли, сказала она. Сейчас я забаню какого-то сумасшедшего. Бывают сумасшедшие. Да, вот видишь, потеряли 2 миллиарда рублей. А кто-то ведь нашел их. Вот, Венка, не важно сколько потеряли. Важно сколько и кто нашел. Вот это важно. Что значит потеряли? Не бывает потерь. За каждой такой потерей стоит хищение. Да. Причем ну, они различные формы могут носить эти хищения, но в любом случае это преступление. Поэтому говоря, это она такая открытая, такая правильная, 2,5 миллиарда рублей потеряли. Не об этом надо говорить. Где уголовные дела, о чем речь вообще? Шлав, Шлав, что э, в чате опять э, интересуется... Мальцев затрахал свою новую экономической формацию. Это не Мальцев затрахал. Новая экономическая формация, она, она таким образом прорывается со всех сторон, понимаете? Мальцев затрахал. Если бы это Мальцев, только затрахал. Да. А вот по поводу Кляева. Или деревенского тут пришла информация от наших зрителей, что он был убит выстрелом в затылок. Это вот Мария душевная. Тело со следами пыток было обнаружено рыбаками на берегу реки в 80 километрах от места проживания Вячеслава. Опознание экспертизы заняли два дня. Возбуждено уголовное дело. А что информации нигде никакой нет? Непонятно жутко Надо больше информации сбрасывайте, потому что это очень важно. То есть погиб человек, судя по всему, это сейчас подтверждается. И человек, который был, в, так сказать, нашим товарищем, антипутинцем, который, в общем-то, и все свое искусство посвятил именно. Борьбе за освобождение нашего народа на Макси две э, в России представили летающий автомобиль Амфибию Тритон. Знаешь почему? Ну, там же больше нечего представить, поэтому нужно представить такое, какого ни у кого нет. Потому что если представлять такое, какое есть у всех, значит нужно представлять лучше или по крайней мере не хуже. А когда ты можешь представить автомобиль, амфибию, и еще при этом она летает, да, то есть это какой-то вездеход, который летает. Ну как в сталинские времена танкам фанерные крылья приделывали, да, и э, там... Планером их дергали, то есть, планером, как планер дергали самолетом, поднимали, ну из трех говорят два долетали. Один разваливался, конечно, то есть, а два долетали. Но очень говорит, тяжелое было состояние тех людей, которые в этих танках летали с фанерными крыльями. Вот здесь нечто подобное. То есть придумали такое, какого нет ни у кого. Поэтому вот видите, мы опять впереди планеты всей. Ну никого же нет летающего танка, да, а у нас есть. Вопрос, нафига это уже, это уже он десятый. Главное, что есть. Да, это прям как в фильме про сержанта Бинга. Ну Или да, летающий да, Там, летающий. там тоже был... А Медведев проехался в беспилотном автобусе «Шаттл». «Шаттл» – хорошее название у беспилотного автобуса, да. Вот. И, э, заявил он, что, ли, что доля производства электромобилей к 2017 году может достигнуть 17%. То есть сейчас один производит, да, будут 17 производить. Сейчас показали им один только, да. Вообще... Ужас, конечно. Рассказал на субсидиях производителям беспилотного транспорта. 600 миллионов им будут выделять в этом году. И плюс еще в следующем. В общем-то еще а, а, а, на, наземному электротранспорту субсидии будут 900 миллионов рублей. В общем, все там. Медведев всех озолотил. Просто всех озолотил. А Сименс приостановил поставку турбин под подконтрольным российским властям клиентам, то есть там заточились очень сильно, но я далек от мысли, что они не знали, ну что же они как совсем что-ли тупые, там в сидят, и не знали, что их турбины идут не в Тамань, да, что там 4 турбины, куда их там девать, а вот Кремль не будет комментировать ситуацию вокруг Сименцев. Обратите внимание, это сейчас основное. То есть, но ну, они по-разному э, говорили, если бы это касалось Америки, они бы говорили а, а это личное дело Америки. Если бы это касалось Франции, как они бы говорят, это личное дело Франции. А здесь они не могут сказать, что это личное дело Сименса. Поэтому говорят, мы не будем комментировать. То есть, вот 90% вопросов. Остаются без комментариев у них, обратил внимание, в последнее время. То есть, даже не хватает наглости просто что-то наврать. Путин призвал главу Мариэл обратить внимание на папочку с замечаниями. Да, папочку имеется в виду не папика, а папочку такую. Он приехал. Главе Мариэл отдал ему папку с замечаниями, сказал, вот давайте работать. То есть получается такая ситуация, пишут на главу Мариэл Ябеду, какую-то отправляют Путину, собирают все в папочке и развозит тем, на кого это пишут. Ну, знакомо так всегда было, и я думаю, что так будет, пока сидят всякие путинские, пока не изменится мир, а он изменится очень скоро. А вот э, с, Путин встречался с детьми из этого Сириуса, которые обещали встречу нам. Э, прямая трансляция была, да? Но, Путин опоздал, как всегда, там минут на 50. То есть, детей развлекали какие-то мужики, какой-то мужик сказал, каждый человек, который съездил в Сирии, ус. вот так он сказал, помнишь? То есть он, видно, что-то до этого про Сирию говорил, да, а тут про Сириус, и он как-то спутался, да, очень хорошо лозунг там прозвучал: надо готовиться. Помнишь, да? То есть они там говорили: Да, да, там что-то мы ждем Владимира Путина, надо разминаться, они сказали. Не ждем, а готовимся. Так что приехал Путин, рассказал много сказок для детей, да. он сказал много интересных вещей, девочки отвечал на вопрос, сказал, что все, что происходит, так или иначе связано с президентом, потом подумал, сказал, все хорошее, конечно то есть, неплохой, не хочет он никак брать на себя. Вот, что в башке у человека, представляешь? То есть, ну, ну, сказал все, слово не воробей. Все хорошее, конечно, да. А, ощущение было, что он такой. Или нюхнул что-то, или выпил. Сами посмотрите, прямо вот штырит не по-детски. Он, он все забыл, он забыл, кем был. Это вообще аббассация, извиняю. Он, извиняюсь. Он говорит, когда Ельцин предложил ему быть президентом, он говорит, я, говорит, был директором говорит, ФСБ, или, говорит, секретарем совет Безопасности. Я, говорит, уже не помню. Представляешь, какая прелесть? Он уже не помнит, кем был, когда ему предложили быть президентом. А еще вот я прям процитирую. Мне очень понравилось, как его колбасило вообще просто. Он сказал говорил о том о своих достижениях. Ничего не смог сказать про достижения, говорил какую-то херню, но вот это особая херня. Он сказал, это касается экономики. Как бы ни было сложно, она у нас два раза по размерам увеличилась. По размерам. Я ни разу от него такого слова, что-то его на нее нахлынуло, да? То есть заколбасило его по размерам, сильно заколбасило больше, чем в прошлые разы. Это новый уровень юмора у него. Да, по размерам. Не, ну там прям его крыло, прям серьезно. Вот если кто послушает, мы, конечно, не будем все обсуждать. Интересно, он там сказал про армию, которая теперь небольшая но эффективная. Причем таким тоном сказал, как, помнишь, про зарплату, говорит, зарплата, говорит, у меня маленькая, но хорошая, да, помнишь, там пенсия, маленькая, но хорошая, и армия тоже, маленькая, но эффективная. Вообще, дальше еще там интересный момент был, художница выступал, девочка, которая, говорит, вот у нас... Нам, художникам, нужна особая бумага, хлопковая, <смех> импортная, значит, стоит там 500-700 рублей лист. И Путин, не поняв юмора, начал там что-то про, про бумагу нести. Но так Мы тут с Андреем смотрели и начали прикалываться по поводу, каким художникам нужна хлопковая бумага. Ну, доллары на хлопковой бумаге печатают. И поэтому особого рода художников, помнишь, как джентльмен Худачи, но говорит, друг, тоже а, научный сотрудник, три класса образования, да, за 10 минут так, говорит, трешку нарисует, от, или там десят, десятку нарисует, от настоящей не отличишь. Так что много мы посмеялись, это реально смешно было. Советую посмотреть, очень смешно, поэтому мы все, все не будем приколки открывать, которые там были. Вы сами посмотрите, как-нибудь еще потом обсудим, потому что там было еще очень много приколов, просто каких-то космических. Я говорю, колбасил у человека не по-детски. Да, вот, а, а еще... еще да назвал три главные ценности в жизни, это тоже вообще очень круто. Он сказал, что самая большая ценность это, это жизнь. И любовь вторая, и свобода третья. Я вообще удивляюсь, как у коменданта концлагеря такое представление о свободе. Да? Какое-то представление, какое-то странное представление о свободе у коменданта концлагеря. Да? Потому что Причем он хочет быть свободным, а нам отказывает в этом праве. Но он не будет свободным, потому что нельзя быть свободным в мире, в котором рабство которым остальные сидят несвободными. То есть, если ты стремишься к личной свободе, ты должен стремиться к свободе всех. Так мир и так свободу свобода устроена. Свобода это власть над собой. Прежде всего, какую власть над собой имеет комендант концлагеря? Это да никакой. Несвободен он. И пока здесь концлагерь, он не будет свободен. Но у него другого пути уже нет. Потому что как только здесь прекратится концлагерь, он опять не будет свободен, потому что он будет сидеть в тюрьме. Вот тут человек в чате утверждает, что два вопроса, на которые у Мальцева нет ответа. Хотя я не очень понял, а о каких терактах? Он спрашивает, почему пострадавший теракте Life News не застал в больницах? И почему они никогда не подадут в суд за компенсацию? Вот какие пострадавшие? Пострадавшие в, в теракте Life News. А что это такое? Я не знаю, какие пострадавшие Но в теракте. Вот Такой в при... Life News был теракт. Да. Что, что это за теракт? Почему? Нет, ответ. Я не на все вопросы знаю ответы. Я даже не про все теракты знаю. Человек не может знать все. Путин не знает, кем он был, когда ему предложили президентом быть, а вы предлагаете мне помнить все». Вот Путин сказал, нельзя себя жалеть, но опять вопросы по поводу, как вам удается быть таким охеренным, нельзя себя жалеть, надо, блин, там, рабочий график президента, там, плотный вообще такой, и вот рассказал, как научился справляться с агрессией, имеется в виду, со своей такой, то есть люди посмотрят, скажут, видите, ну, Путин работает, не вкладая рук, с агрессией научился справляться, ну зачем его на другого менять, вдруг поменяем, а тот не умеет справляться с личной агрессией, да? и свободу не любит, может быть там, бред вообще жесточайший, вот о своем псевдониме в разведшколе рассказал, что его Платов был псевдоним, ой, прям, да, то есть, что происходило там, на самом деле, в этом Сириусе, это была имитация обновления элит, то есть, он говорит, вот видите, вот есть у нас вот эти, вот, которые там станут после нас, там, туда-сюда, не верит, во, в вот, никто, если вам дать волю, если вас не выкинуть, то после вас будут ваши же детишки, внуки и так далее. Выстроите феодализм. Но не получится у вас этого, потому что новая общественно-экономическая формация грядет. Опять повторяю, информационный мир подавляет вас, ребятушки. Вот. А еще он рассказал про Оливера Стоуна. Да, и, в общем-то, что понравился ему Оливер Стоун безумно. Да. Забыл сказать, что уснул он на фильме ну, у Оливера Стоуна. А еще его туристка поцеловала. И сейчас все про это рассказывают, что туристка поцеловала Путина значит, на Арбате он был у Алексея, у Алексеева очень много поцелуев, он, мне вот в Твиттер скинули твит, жуткий совершенно, где алексеева руки Путину целует жуткий твит совершенно, такой, ну, видео, и у меня мозг аж закипел, и, и туристка еще подошла, поцеловала Путина, надо было его в жопу поцеловать, что она его в щеку поцеловала, это было бы более, так сказать, предметно, да, вот, и всем хочет показать, какой он хороший замечательный. Да, друг, он друг детей. Друг детей. Конрад Карлович Михельсон. Помнишь, кто такой Конрад Карлович Михельсон? Кажется, друг детей. Говорит, но вам, дорогой киса, не придется дружить с детьми. ГПУ от вас этого не потребует, да, а вот ГПУ от него требует, чтобы он дружил с детьми, видите. Песков вспомнил Остапа Бендер. вот интересно, видишь, как совпало, я тоже только что вспомнил. И говорят, что продавали на аукционе в Монако часы Патек Филиппа. они якобы принадлежали Путину, их продали за миллион с лишним, за миллион пятьдесят. Четыре евро за 1 миллион пятьдесят четыре тысячи евро. Да, и интересно, они не принадлежали Путину какой-то купил, который захотел неизвестным. Так сказать, остаться. И вот представитель организации аукциона, значит, сказал, что это все не журналистов, что часы Путина не принадлежали. А муж думал, часы начался с руки продавать да? коллекцию. Коллекцию часов решил продать, чтобы детишкам раздать там в Сириусе. А ну, нет, видишь. Раньше вот. он их просто дарил, а теперь решил все продавать. И, а и, Сальвадора... Да, и Ус... вот у нас про усы Пескова всегда есть какие-то хохмы, ну, связанные с твиттером усы Пескова. Да, тут усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид через 28 лет после смерти. То есть произвели их а там усы. Очень, ну вообще Сальвадор Дали, в общем-то, и после смерти прикалывался по-своему. Сотрудников ФСБ задержали сотрудники ФСБ задержали замначальника Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области, да, он там что-то какие-то взятки брал якобы, ну, я даже и не сомневаюсь, если уж так по-честному, Москалькова обратился в ООН с просьбой помиловать российского летчика Ярошенко, вчера мы об этом говорили, помнишь, но вчера она еще не обратилась, мы говорили, что о бутах, различных заботятся, да, вот э, в своих тюрьмах сидят политические, что-то никакие москальковы за них не парятся. А парятся тех, за тех, кто продавал оружие, кто возил наркотики и так далее. Только вчера говорили, помнишь? Да. Так что, видишь, они вот прям как это, а вот как пописанному писанному действуют. Небольшой самолет аккуратно сел на шоссе под Нью-Йорком. Хорошо, представляешь, повезло, никого не повредил, что-то у него случилось, он раз, чик и сел. Хорошо, когда есть такие шоссе. Вот если бы он в Саратове сел, то можно считать, что все, кранты этому самолету. Представишь, если бы он на Саратовское какое-то шоссе сел. У него шасси в одну сторону полетели, винт в другую полетел. Все было бы решено и очень быстро. А вот песня, Вячеслав, песня. срочно худеть. Мне кажется, я похудел или нет. Да. Или просто, может быть, я сегодня какой-то А отекший. Я здорово похудел. Песня «Деспасито», записанная португальским музыкантом Луисом Фонси, с участием вокалиста Дэди Янки, стала самой скачиваемой во всем мире. Композицию прослушали уже порядка 4 из 6 миллиардов человек. Да, там с участием Джастина Бибера, там что-то вообще. И Деспасито, насколько я понимаю, это медленно, медленно. Надо еще им посоветовать сделать песню про Путина. Деспотизма назвать ее Деспотизма. <смех> Испанская полиция нашла украденные картины Фрэнсиса Беккона. Ну да, моего любимого Беккона в кавычках. Все время меня определенные люди искусства пытаются, как бы сказать, обвинить в том, что я вот такой негодяй и, и очень плохо. К художнику Бекону отношусь, да, и к его творчеству. Художник художнику Бэкону никак не отношусь вообще, к творчеству, конечно, очень плохо, потому что это самый дорогой художник. Но я лично был на самой большой экспозиции его картин в Лондоне. Ну, и кроме пидорастов на унитазах ничего не увидел там и может быть я не так смотрел да но как-то мне это причем ну, не знаю как как это объяснить короче вот сумку Армстронга с лунной пылью продали на аукционе за 1,8 миллион долларов и а до этого в 2015 году ее продавали за 995 долларов да а теперь ее за миллион восемьсот. В общем-то, это почти такое же вложение, как у картины Бекона, которая стоила в начале двухтысячных два миллиона фунтов, а вот года три назад, или два, да, три, ее продали за 160 миллионов фунтов. То есть, такое соотносимое да, вложение. Подросла. Подоросла. А жительница американского штата Мичиган признали виновным в убийстве супруга. Свидетелем преступления стал попугай. Ну, он не был свидетелем, просто он кричал, не стреляй. Может быть, вот они не понимают, может, он песню наслушался, не стреляет. Шевчука песню, да? Вот он, может быть, песню Шевчука слышал «Не стреляя, а они <laughs> решили, что он свидетель преступления. Да. Жена мужа застрелил, пугая, кричал «Не стреляя. может быть, он всего лишь песню пел. Так что «Славу Борода полнит», пишут. Да, это не имеет значения. Я думаю, что в моем возрасте это уже вообще значения никакого не имеет. Я вот удивляюсь тем мужчинам, которые после 50 лет вхерачивают себе в морду ботокс, там пытаются что-то там из себя такое, значит, там, выделать при помощи всяких этих косметических и медицинских вещей. Это... Стареть надо благородно. Да, еще раз напоминаем, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, отправляйте, если есть у вас такая возможность, помощь нашим соратникам, которые сейчас находятся в застенках режима, марку Гальпирину можно отправлять помощь на PayPal, это лучший вариант, опять же, пишите письма Алексе... Алексею политику в электронном формате да. под видео тоже размещены все реквизиты пишите письма Дмитрию Демушкину поддерживайте соратников иди Потому давай что... прочитаем прочитаем донат как вы относитесь к Ходорковскому как к нашему соратнику я уже отвечал Михаил Борисович Двигается с нами в одном и том же направлении, сотрудничает с нами, и мы сотрудничаем с ним. Но ну, у него, кстати, больше получается. Наше сотрудничество с Ходорковским <laughs> заключается в том, что мы об этом только объявляем, да. А он реально помогает адвокатами. Его люди оказывают серьезную юридическую помощь и многое другое. Так что большое ему спасибо. Александр 111 На общее дело присылает помощь. Спасибо, Александр. «Где Окунов? Где Эдик? Где Зеленин?» Такая вот подпись, такой ник «Слава!» ОМОН и, и Гвардии будут биться до конца. Это иллюзия. Что никто не выйдет на работу 5-11, это иллюзия. Никто из моих знакомых на парикаде не собирается Нижники, припасы в к сожалению. Ну, во-первых, посмотрим. И сведения абсолютно разные. Вот сегодня только нам написал человек, который разговаривал с полицейским. Полицейский сказал, что ни он, ни его товарищи, ни в кого стрелять не собираются однозначно. Причем полицейского отправили для проведения профилактической беседы. Он пришел и тут, и тут же заявил, да, вот в этом профилактика стоит. Мастер спорт по терроризму. А дебаты шли, дебаты, дебаты. Игорек. Шла, прикинулся шлангом стандартная опция гибиста. А Леша сделал вид, что не заметил аншлаг. Ну, есть в этом, конечно, смысл. Да, про Окунева, Эдика и Зеленина, ну, все, в общем-то, есть, никто никуда не пропал. Евгений, спасибо, доброй охоты всем нам. Да, это точно. Это будет добрая охота, но для кого-то она будет последней. Да. Алексей Ирванцев прислал помощь. Пар, а, парт взнос. Спасибо. Артем, ouais. э, вот, ну это... здравствуйте, смотрю, у вас уже чуть больше года. Э, в совокупности... Э, Задонатил с кредитной карты около полутора тысяч рублей. Я понимаю, что это копейки для такого большого дела. Верю вам и в, ваш, э, и в наш народ. Спасибо. Ну тут адрес есть, то есть надо да. вернуть рифкойнами. Многодетные пишут. Краснодарцы, выходите с нами в воскресенье гулять. Не бойтесь выходить. А то, как знакомая адвокат сказала про дольщиков, которых кинула администрацию. Стоят, как дураки с шариками. Не будьте безмолвными. Северяночка. Спасибо. В Архангельске гуляем по воскресеньям в любую погоду в 14 часов у Писахова. Это ее mail. А, да, приходите. Станиславу Зимцова. Держись, ты настоящий герой. Безмерно жаль, что таким людям приходится страдать за молодушие. Васянов. Да. Жму руку, Миша. Спасибо, Михаил. Так. Так, это мы уже прошли. Верим и готовим. Кубанец поступать. Спасибо. Посылает большую такую сумму. Спасибо. Олег, верю в лучше жив человек. А да. верую, в в лучший жив человек. Да, спасибо и кубанцу, и Олегу огромное спасибо. Владимир. Мы верим и готовимся. Из Саратов Синтеза. Привет, Вячеслав. Здоровья. Спасибо. Спасибо, Володь. Боевик Боев... Мальцев СПБ. Вячеслав Вячеслав, вы знали, что Тисак свой первый срок получил по заявке Навального 2800. На данный момент Тисак ненавидит Алексей и называет... Ну, там есть какая-то эта история. Я так понял, что Навальный уже объяснился по этому поводу. Там, я так понимаю... Мне кажется, это больше э, провокация ГБшная. Они очень любят таким образом стравливать людей и сталкивать их лбами. Анархисты и... из Симбирской губернии. Выше, выше, черный флаг. Государство – главный враг. Выйди на улицу, верни себе город. Государство – главный террорист. Вот главный лозунги на революцию. Очень хороший лозунг Дмитрий. Только путинское государство нужно понимать, потому что э, пока мы без государства совсем обойтись не сможем, но его роль нужно очень сильно ограничить. Дмитрий, давний соратник. На наше дело мы победим. Есть просьба выразить. Разумеется. Э, Разумеется. А, разумении... Артема, сложный возраст, отрицание семьи, вредные привычки. Просьба через соратник. Канал мало. Смотрит. А, смотрит. Лучше по телефону дяди Артема. Ну, как-то надо связаться тогда, вы как-то скиньте координаты. Мы попросим соратников, может быть, пообщаться. Это важно. Виктор, для светлого будущего Индигирки Ротенбергом на двуручную пилу Путину на топор. Спасибо. Вячеслав, на косу. Но не для козьбы травы, а для того, чтобы скосить всю путинскую нечисть под корень. На проверку Сбербанка надо отвечать. Подарок. Зимой я писал об этом, но Огунев не дочитал донат. Это да, Анатолий Лизинградов. Да, мы говорили, что если звонят с каких-то банков и что-то выясняют, надо говорить подарки дарим. там. «Анатолий Ленинград» это написал. «Илиас Меркьюри. Мальцев, сними розовые очки. Революция нужна лишь кучке твоих сектантов. Все остальные спокойно живут, и революция им не нужна. У тебя опять сердечно прихватит и отбой». О. Ну, какой молодец. Ну -ка, Какие-то прям тролли даже очень вот деньги хорошо, присылают. Очень хорошо, что присылают. Спасибо им за это. Ну, вы так думаете, мы думаем по-другому. Давайте посмотрим, кто из нас окажется прав. Дмитрий, Дмитрий. Ежемесячные пособия на нужды. Спасибо. Так. Это Таслима Да, мы. Магус. Я не, не вижу, да? Магасумовна. Магасу... Вот, да, Межгорье. Меж... Из Межгорья. на правое дело. Да, спасибо. спасибо. Дронов Зеленоград По усмотрению. Спасибо. Мистер И. На общее дело. Спасибо, мистер И. Я не вижу. Дикурла. А, Дикурло. Навальный облажался на дебатах со Стрелковым. Он не интересен русскому народу. Ну, не знаю. Мне было интересно. Я не знаю. Фу, Марцов, ты бредишь, если бы мог, то не откладывал бы на пятое, что мешает сделать завтра революцию. Мы говорим о том, что если собрать 9 мамок, то они не смогут одного ребенка родить за месяц. Все-таки придется рожать их 9 месяцев, а правильнее сказать 10 лунных месяцев. Так что все должно проходить вовремя. Оксана Перенькова. Пятая, одиннадцатая, семнадцатая. Владимир Зеленоград, по усмотрению. Спасибо, спасибо, Владимир. Победа будет за нами, пишет Серега из да, Вячеслав, посылаю вам свои стихи на почту. Прочитайте, пожалуйста. Да. По а, прочитайте в эфире. Думаю, понравится соратникам. Хорошо. С уважением. Привет из Тамбова. Ты возьми это на себя, хорошо? Елена Мурманск. Должен ли гражданин самой богатой страны мира, природным ресурсам платить ЖКХ? Ведь это наше имущество, и мы можем пользоваться им бесплатно. Немного на революцию. Спасибо. Ну, мы можем платить за все. И за образование, и за лечение, и за ЖКХ, и за все, за все. Пусть первоначально отдадут нам, что должны. То есть, нашу долю национальных богатств. Вот сейчас независимые люди рассчитали получилось 4600 евро на каждого. Ну, отдать в 4600 евро. Ну, заплатим вам ЖКХ. За лечение, за обучение заплатим. А кому-то и не надо будет платить. Может, он как-то по-другому эти деньги да, будет использовать. Поэтому, в общем-то, нужно исходить из того, пусть отдадут, что должны нам, а потом будем, в общем-то, решать, а? я думаю, что ну, с таким вот как раз аршином мы подойдем к этой проблеме, чтобы мерить. Да? То есть просто сосчитаем народ, кому сколько должны, все. И из этого будем исходить. Оксана Теленкова прислала помощь с подписью МГ. Спасибо. Спасибо. Ар Антон Наумов. Вячеслав, если любая власть это фюсис, да, Насилие не является ли бескорыстной поддержкой Стокгольмским синдромом? Да, конечно. Ну, люди очень часто власть поддерживают, потому что они чувствуют себя с рождения уже виноватыми. То есть, это такой рабский комплекс, который привит. И власть, она вроде как вот правильная. Да, она там жестока, но справедлива, как в анекдоте про Сталина. Поэтому, да. Где-то Марин, mm -hmm. за достойное будущее наших внуков. Спасибо. Как же достал это Путин? Рэмбо. Рэмбо. Хорошо. <laughs> если даже Рэмбо достал, это хорошо. Спасибо. Петр Москвы. Москва, здравствуйте, Вячеслав, для вас. И издалека наконец-то... Пришел подарок. Очень надеюсь, что вам понравится. Буду в Москве в понедельник. Как, как... мне его кому передать? В Лохина надо будет передать тогда, в понедельник, если... Родниковый, 22, Одинцовский район, поселок Лохино. Канализация. Объясните, как идут сейчас дела в общем? Что будет в ближайшее время? Как настроение людей с Путиным? И самое главное, почему мы ждем так долго? Ну, не ждем так долго. Мы готовимся и недолго, кстати, готовимся. Обратите внимание на другие революции, которые готовились намного дольше. Так что дела обстоят, в общем-то, вы сами знаете как. Мы двигаемся, самое главное, не лежим, двигаемся, и вся система, в общем-то, она прогибается под 5-11, мы видим абсолютно четко. То есть, даже те вещи, которые мы говорили 2-3 года назад, они сейчас происходят. Посмотрим, сентябрь покажет, главное, как мы говорили, март покажет, помнишь, март показался, а теперь ждем, когда покажет сентябрь. Павел Зеленограда, присылал помощь без подписи, спасибо. Светлана из Екатеринбурга, пробник, спасибо. прошел пробник, спасибо. Валера из Вербилок. Может ли базовый национальный доход заменить собой различные льготы? Конечно, может. Если это будет реальный доход, как мы говорили, 4000 тысячи, допустим, евро. Да, 600 евро. Ну, наверное, может Дядя не забудьте рассказать историю про НЛО. Очень интересно. Сейчас, Это мы, кратко, наверное, уже не успеем рассказать, да? Ну, как-то как расскажем, я думаю. Косвенно, Сергей Москва, косвенно подстегнем инициативу, может быть, рифкойны раздать иностранцам альтернативу Нобелевки сделал. Да, кстати, говорили, вот такое ощущение, что в информационном мире все взаимодействует. Мы говорили о, о раздаче в том числе иностранцев. Сергей, вот Пьер, Пьер, который вместе с нами бьется, разве не имеет права на ревкойны? как? Да, тот, которого толкали под машину, который потом этого полицейского увидел, где-то в магазине кричал, хватайте его, это преступник. Ну, Пьер молодец, конечно, настолько, и вообще я соратников прошу, вы там посматривайте, чтобы это, потому что он на рожон лезет. Сергей из Москвы, а их стоимость падать... Так, а их стоимость падать, а те, кто только до революции участвовал, а потом сел на жопу, будут получать все меньше премиальных, а кто после революции будет активно участвовать, будет получать все больше. А, ну то есть он продолжает эту мысль Второй. За да, привоз коррупционеров в багажнике, за отсидки при режиме. Ну, за это конкретно нужно платить за привоз, да, за э, изобретение чего-то полезного, да. за спасение наводок. Да. В общем, за все хорошее. Да. Таким образом, количество рифкоинов э -э -э -э, будет расти. Абсолютно согласен с вами. Абсолютно. Так, и миллиард рифкоинов то один рифкоин одна миллиардная от премиальной трети. Но самое главное, после 5 ноября начисление процентов заканчивается, а рифкоины будут начисляться за возвращение награбленного. <эт -3> да, очень очень неплохо, хорошие мысли. Здравие по ревкоинам предлагает следующие две трети прибыли будущего государства, делится поруна между всеми гражданами, а треть премиальная делится поровну на все ревкоинные, если все розно, Интересно, очень, очень неплохо. Анатолий присылает помощь без подписи. Спасибо, Анатолий. Вячеслав поддерживает. Спасибо. Так, вот, э, все, да? Ну, Вячеслав еще спрашивает, как можно сейчас осуществлять прямое народовластие при помощи гаджетов, ежели за Уралом, и про иннет большинство не слышали? Да это очень быстро, я думаю, слышат. На самом деле, если нас смотрит наша соратница, привет, в далеком селе на Байкале, да, под Иркутском, где там вообще, говорили, там ни интернета, ничего нет. Но они нас там смотрят. Если там ничего не было, как бы они смотрели. Поэтому я думаю, что этот вопрос решаемый. И сейчас осуществлять народовластие невозможно не по причине отсутствия интернета, а по причине присутствия Путина. А свободный, доступный. И бесплатный интернет, я думаю, что мы организуем ну, в течение полугода максимум. То есть, если будет поставлена железная задача такая, то есть, доступный, бесплатный, свободный, везде максимально быстрый. Я думаю, полгода. Ну, может быть, я там сейчас скажут, заблуждаюсь, там, что это утопия. Ну, ну если не полгода, то в течение года это все будет решено. Ну, просто таких сроков в нынешней истории больше, чем год, для интернета быть не может. Но ну, мы же сами понимаем, насколько сейчас время сжато. Год! Зайдет, что хочешь, может спутники запустить кругом, как он Илон Маск. Надо просто поставить задачу и все. И привлечь все силы для решения таких вопросов. Потому что отдача будет колоссальной. Просто колоссальная будет отдача. Спасибо, что вы нас... Смотрит, сейчас мы еще ответим, наверное, на вот такие вопросы. Ты посмотрел, да? Так. Так, так, так. Интернет не такие большие деньги, айтишники пока в стране есть. Конечно, полно, во-первых, айтишников, а во-вторых, мы же э, будем пользоваться услугами человечества. Ну, Кто нам мешает не только свои внутренние ресурсы использовать, кто мешает приглашать специалистов страны. Мальская Микадзе наш сторонник, безусловно, сторонник, а как же, не противник же. То есть человек, который борется за свободный интернет, человек, который хочет освободить от э, путинских э, YouTube, ну, конечно, наш сторонник безусловно. Так. вам пишет: я отправил жалобу на НЛО. Мальчик, как ты собрался парламент взрывать из Грузии, а почему я должен взрывать парламент, это имеется в виду, это, значит, вендета, да, Гая Фокса вспомнили, то есть взорвать парламент, ну, кстати, его же совсем недавно разминировали, ты в курсе? что здание разминировали, вот когда погуглите, там что-то 800 что, килограмм взрывчатки достали, но кто-то вдруг обнаружил какие-то секретные сведения о том, что бывшее здание, вернее здание, где находился госплан во время войны, было заминировано, а разминирование не было сведений. и потом вот там в конце 90-х, наверное, Оказалось, что Дума заминирована. Там все разминировали, ходили. Вот, э э мета Мето Каспирский пишет Слава, передавай, пожалуйста, привет Эдику, Костику, комиссару, Окуневу, Абдулу, Наде Беловой. Всем всем. Всем привет от всей души. Сделаете ли вы Путина своим советником? А он уже наш советник. Как это не парадоксально? В Кургане прессует 14-летнего анархиста Дмитрий Морозов. Комиссар Камикадзе его заметил, а Мальцев не заметил. Ну, в чем Мальцев не заметил? Да, там, я так понял, паренек опубликовал какой-то рисунок да и там какая-то символика оказалась, сейчас его за эту символику за фашистскую привлекают, но это это вещи одного порядка то есть сейчас людей привлекают ни за что, огромную массу людей вот сегодня Андрюшка говорит, вот стало послабление какое-то режима выпускают значит, вот эта математика э, под домашний арест. Я говорю, то есть человек, который ничего не совершал, никакого преступления сажают под домашний арест, это уже потепление, тот теперь. Не, нам нужно наоборот усиление. Сейчас режим должен только усиливаться, он и будет усиливаться, и мы как к этому готовы. Свободной России из Европы народ приедет, я думаю, бизнес делать, им там скучно, все и все есть, а Россия после э, поля для творчества. Да, очень большое количество в Лохино к нам приезжало людей из-за рубежа, причем в основном это э, наши, русские люди, которые туда выехали, и многие говорили о том, что после изменения режима с удовольствием вернутся. очень много, даже ко мне на день рождения сразу Приехали несколько. И из Германии, и из других мест приехали люди, которых послали. Они не сами по себе, их послали, значит, общины. Пишет, приказ Слава, где сейчас живешь? Хорошо ли кушаешь худой совсем? Ну, по-разному кушаю, но, в общем, нормально. Вот странная информация. Почему дата новой исторической эпохи 5 11, 17, совпадает с датой окончания подачи претензий на Россию? Разве есть такая дата? Окончания? Не знаю я. <laughs> ну, я. Я об этом точно не знал. <laughs> Если кто-то думает, что это какой-то там заговор, ну пусть так и думают. Это хорошо. Так. пишет, Исак заявил, что он за Навального на своей странице 2 Все правильно. Я думаю, что никаких не должно быть сейчас терок каких-то. Так. А почему не говорить об импичменте, ведь то проще, чем революция. И как же импичмент объявить Путина, чем же он проще. Импичмент может Дума, может быть, поговорить с Володьим, сказать, Вячеслав Викторович, а почему нам вот, взять, так вот собраться импичмент, Он скажет, конечно, сейчас, вот, завтра прям все соберемся, там в думе, в этой, вот эти вот... Какая хорошая мысль, Не, не пришла, да. Для того, чтобы объявить импичмент, нужно вначале... Получить в Думе как, как минимум две трети. Тогда можно объявлять импичмент. Да. Пока нет двух третей в Думе. И не будет никогда, потому что выборы подтасовываются. Спасибо, что вы нас смотрите. Да, еще раз напоминаем про прогулки свободных людей в Москве и в других городах России, которые постоянно мы перечисляем. Не забываем про проект региональной новости, который ведет Надежда Белова. Смотрим, присоединяемся к этим вебинарам. Все, кто имеет такую возможность и желание, не забываем про купай Манежку», которая проходит в субботу-воскресенье на Манежной площади. Там люди целые сутки находятся. Приходите в любое время, приносите еду, напитки, развлекательные, всевозможные игры с собой. В общем, продолжайте деятельность и Давай еще вот тут Игорь, на борьбу. Спасибо, Марина. Слушаю вас 2013 Полностью согласна с вами. Очень много ваты. Стараюсь переубеждать. Восхищаюсь вашей ежедневной работой. Всем показываю мультик М и Б. Прошу меня разбанить. Мой ник Россия. А кто забанил-то? Запиши, пожалуйста, что надо разбанить. Ник Россия. Mm -hmm. Лазисталав из Хасмерсхейма. А, а, из Хасмерсхейма, да? На благое дело, так как не могу из Германии приобрести рифкоины Нет, э, PayPal. Прошу зачистить мой донат на рифкойны. Да, это надо обязательно сделать. Алексей Алексеев. Кто, по вашему мнению, Вячеслав? Кто выиграл больше от дебатов? Навальный или Стрелков? А кто-то и и другой выиграли от дебатов. Во-первых. Стрелков несколько в ином качестве э, себя проявил, да, и как-то они, может быть, не очень хорошо слышали друг друга, но люди-то их все услышали, и то, что они хотели до да, людей донести, и то-то другой донесли, и это очень важно. Олег Грабовский, на дело, спасибо, Валерьян, подготовки. скажите, пожалуйста, в последнее время в Ютубе вижу гражданин СССР, многое что узнал, стоит ли делиться, распространять видео, сами смотрели, что думаете по этому поводу, перестал платить кредит, но посмотреть, я не видел гражданин СССР, надо посмотреть как будем формировать региональный элиты после 5.117? А никакие элиты, я считаю, что это вообще антинаучно. Какие это все формируется само собой? Сейчас, вот, когда происходят такие события, когда произойдет смена власти, люди на местах самые активные, самые смелые, это тоже. Они придут, конечно, они придут к власти, и это будет очень серьезный толчок. Спасибо большое, что вы нам пишете, что вы нас смотрите, донатите и так далее. Люди, которые на донат пишут, присылайте значит, свои данные, чтобы мы могли... Свои мейлы. Мейлы, да, что на рифкоины могли переводить. До свидания. Спасибо, до свидания.